Девчонки, аромат Юдашкина, Роуз. Сейчас откроем, посмотрим, как он выглядит. Давай, открывай. Потому что только на картинке отдаешь клиентам запакованную. Чего-никак? На совесть. Запаковали. Очень красивый флакон. Интересно, как он смотрится в руках. Бриллиант, бриллиант. Класс. Ну да, как пробник. Запах такой же. Ну отлично. Значит, пробники у нас с духами совпадают. Ну, да. Все, ну покажи еще раз. Флакончик. Вот, девчонки. Радуйте себя, радуйте своих. Близких подарками пахнет, по-моему, фиалками, да, вот. Жасмин а -а -а, Ландыш и еще там что-то. Ну, очень приятный запах. Да, ссылка на магазин под видео.